Они нас заставляют вырезать. Они сами разводят эту зарану. Владимир, Друзья, мы находимся Владимир, в Краснодарском Владимир, крае, село Владимир, Соколовское. Краснодарский край, село Соколовское. Значит, сегодня у нас 29 апреля 2022 год. Находимся мы вот на мусорной свалке, такая, которая свалка, которая здесь вообще не должна быть. И вот э, выбросили редис, который хотя бы можно было отдать малоимущим людям. Редис, повторяю, очень хорошего качества. Он не пропавший. Вот смотрите, сколько его здесь. Это не один мешок, не два, не пять. Вот этот редис. Смотрите, вот первую попавшую соберу разрываю он плотный хорошего качества лучше выбросить вот такая ситуация можете что-то прокомментировать на ваше мнение как да. вы думаете что здесь произошло я думаю что наверное не было рынка сбыта или не разрешили сбыть можно было Можно да раздать, просто там, просто раздать да не... раздать людям, У нас вот сейчас скажите в стране очень много беженцев, например, отправить куда-то бесплатно людям. И вот находимся мы в Краснодарском крае, да, село Соколовское. Скажите, кто вы по профессии, вообще чем занимаетесь? Я ветеринарный врач заведующий. Вот такая у нас ситуация произошла. И вот здесь. Единственное, что, конечно, а и... Зачем? Зачем? Зачем? Ну, все нормально, все засняли. Одним кадром все снимаем. Конечно. Да, ситуация, конечно, не айс. И вот что можете сказать по поводу вот этих фермерских отходов, которые вот мы сейчас видим. Это же явно с коровника. Кладбище. Тут не только тут Поймите, что это свалка не санкционирована. Да, конечно, вот здесь но действительно. Ну, кто-то не должен ворота. нести на той глава, чтобы он нес за это ответственность. Ну а как? Ну, я вот, например, могу доложить только главе администрации района Александру Александровичу Шишикину и своему руководителю Александру Сергеевичу Никитину. И как бы в прокуратуру можем написать совместное заявление. Как вы на это смотрите? Естественно, надо писать ее.